По графику зависимости проекции скорости от времени можно определить проекцию ускорения на эту ось. Начальная скорость равна 6 метрам в секунду. В момент времени 2 секунды проекция скорости равна 2 метра в секунду. Подставим числа в формулу проекции ускорения. Формула для проекции скорости тела на ось Х имеет вид